Поэтому подписывайся на мой канал, обязательно ставь лайк этому видео, обязательно нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новое полезное видео. Итак, поехали. Ну что, как у тебя величина? Сделали тебе воронку? Да, блин, сделали, что-то я не знаю, просто. Я в нее не доглядываю давай открывай где-то демонстрацию экрана. Да, сейчас я посмотрю, сколько ехать мне до места, чтобы пусть понимать, что это в 11 Я успеваю. Прям 5 секунд. Mm. Fields. Серега, привет. Привет, Артур. У -у -у. Ну да. Ну, sure. ну все, да. Yep. Готов. Поехали. Открывай. Ah да, я демонстрацию экрана включил. Видите? Вижу. Отлично. Какие так, mercury... uh, графики? <kur skipping éc points> все ну, ты растутся получается так, ну, первый графика это у нас получается ну вот сейчас покажу графики по правительскому учету первый график у нас будет по монитору то есть это монитор у нас здесь показывается Первый график это по кассам, которые в денежном эквиваленте у нас да, находятся. Это такие как касса, карта визы, акваринг, расчетный счет, и ИП, расчетный счет ну и так далее. Ниже получаются все кассы, которые у нас в том основном выражении. Это склад основной, склад витрина, премия, поставщики, депозиты, абонементы. То есть Оксана Терти будет скидывать отчеты ну, вот, по монитору вот в таком виде. А что предыдущие, почему не подходят? Он такой приятный, удобный. Просто монитор. Ну да. Ну, это. Давай посмотрим все слайды 10 штук. Ну давай. Ты что, мясо, что ли? Ты привык к одной штуке и все. Ну, не знаю, привычно глазу. Что менять, там улучшать. Ну, если вам так прикольный, ну давайте. Дальше у нас, получается, два графика по доходам. Uh, сверху общая информация, сколько ты заработал за октябрь. Снизу, сколько ты заработал по направлению. То есть uh, врач ты заработал 1 шестьдесят девять uh, по статистам 142 тысячи, по рознице 101 тысяча, по анестезии 26 тысяч. И получается, 228 тысяч. У тебя не указано направление. Не указано направление. Это что значит? Uh, ну, значит, в ДДС uh, не выбрано направление. То есть, uh, откуда деньги пришли. И на какую сумму? 228 тысяч. за какой период? За октябрь. А как такое возможно? Не знаю, сейчас можем посмотреть сразу. А, Следите, кстати, вопрос такой интересный: а, насколько влезает, какой объем данных влезает в Google Таблицу? 200 тысяч строк. 200 тысяч строк. И она потом грузится часа полтора, где-то при фильтрах. Ну, тысяч вот на 40 как бы можно работать еще, да? А потом что? Там надо будет э, переходить ну, на точно такую же, ну, условно, там в конце года там переходить на следующий год с нуля. А, на следующий год с нуля а остатки переносятся, да? Остатки переносятся, и в монитор добавляется архив там с пятнадцатого по 50-й год, например. Ну, то есть, получается, как бы, вот этот конец года сейчас доходит, и на следующий год там, снова с новой строки, да, пошел? Это раз в году делается? Или... Сколько строк, мне кажется, у тебя следующий год зайдет туда? Пять тысяч, Ты что, свободно зайдет? С Ну, ладно. Так, давай это, Артур, чтобы не... Да-да-да-да-да-да. Там... Просто напиши себе, просмотреть, ну, по статье да. Да, и потом в чат просто отвечу, да и все. Да, считай, долго говоришь. Так, а, смотри, Серег, первое у тебя разделено, получается, на деньги и на, ну, на кошельки эти, склады, да, там, депозиты, сколько у тебя там и там ну, денег есть. Угу. Uh -huh. Вот, второй слайд, что, ну, например, в выручки, то миллион шестьсот пришло, там миллион сто, это, например, врачей, 200 там, со статистов, э, там, 300 с розницей, ну, например. Ну, чтобы ты понимал на данный момент, сколько тебе, откуда, ну, с чего сколько денег пришло. Давай это Артур, следующий, посмотрим. Ну, слушай, ну, было бы прикольно, вернись на предыдущий слайд. Угу. Было бы прикольно, если бы стояло значение плана. А, плановые значения дальше будет да. или их объединить ну, окей давай но а там план факт будет воды Сейчас ладно. Просто фактические фактически значения а, дальше по прямым расходам соответственно сколько в общем потратил внизу до да, сверху сколько покажем в направлении сколько у тебя себе, какая себестоимость была угу. за октябрь месяц угу. так дальше по общим расходам то же самое угу. То есть точно так же за октябрь. Это по направлениям, сколько он денег тратит на каждое направление, да? Да, да. Так, ну вот тут что-то это... Ну, окей, пишите себе, я понял. Ну, главное, мысль донести, что мы не, да, да. не отчетная, Мы как бы мы доносим, что мы хотим тут сделать. А, дальше по общим расходам. То есть, э, там была общая информация, сколько по направлениям, а сейчас информация, сколько по статьям тратишь. Угу. То есть покажешь статье, сколько ты в данный месяце потратил. То есть заработная плата в октябре это 282 тысячи потратил до да, аренда клиники 190 и так далее. И в процентном соотношении, то есть заработную плату 44% потратил от общих расходов, а, угу. на аренду 30 и так далее. Угу. А дальше у нас, соответственно, по прочим расходам информация. То есть, прочие расходы это все что не, не, не вошло у нас в прямые расходы и а, в общее то есть вот месяц тратил на дивиденды да и на налог mm -hmm. вот дальше соответственно у нас идет план факт по врачам mm -hmm. То есть смотри допустим в октябре вы планировали миллион восемьсот сорок по факту заработали за 20 дней октября 19 до условный миллион семьдесят пять тысяч себестоимость 404 тысячи а, плановая а по факт тысяч всего пока что сработали mm -hmm. средний чек планировали тысяч, то что будет в октябре а у вас пока он на 283 рубля выше чем куда-нибудь черкануть вот по себестоимости, например, там, ну, как бы, но ну, чтобы рентабельно сюда могли сравнивать. Вот внизу сравнение. А, а, процент да. выполнения плана по выручке соответственно 58 процентов, то есть миллион семьдесят от миллион восемьсот сорока это 58 Процент выполнения плана по количеству чеков 57 процентов. Процент выполнения плана по среднему чеку превышаем, то есть у нас Планировали 20 тысяч, да, на самом деле 20 тысяч рублей. Mm -hmm. И, соответственно, процент выполнения плана по маршруту 61%. Поваловые прибыли, да? Да, да, поваловые прибыли. А по рентабельности мы можем поставить, мы же рентабельность тоже планируем? Mm -hmm. Ну, типа у нас рентабельность, там, например, по врачам, ну сколько там? 50%, например. А час, допустим, 40. Для что ты имеешь в виду? Ну доля выручки. Вот да. это и есть выполнение плана по марже. Не, ну маржа это, например, мы хотим заработать там 500 тысяч. Да. Но маржа это в... выручка минус ну, вот. себестоимость валовая прибыль. Мы можем же этот валовый прибыль выполнять при любой марже, там, 10 процентов. Мы дошли нафиг у нас маржа 10 процентов запиши, короче, я с тобой это, ну, расскажу, вообще okay, чем... okay. прям рентабельность, в общем, добавить. Вот, да, -да, да, да, я записал. Okay. А -а Дальше у нас план факт по статистам. То есть точно так же по статистам планировали 384 тысячи в октябре сработать, пока работаем всего 142 тысячи. На средний чек планировали по статистам 6 тысяч. У нас он составляет 5192 рубля. Соответственно, процент выполнения плана по выручке 37% всего, по количеству чеков 39%, по среднему чеку тоже не дотягиваем, то есть у нас 94%, и по марже 38,5. Ну, есть... У нас как бы прошло там полмесяца, а, больше, чем полмесяца. Ну, три, две трети месяца, ну, соответственно, то есть э, план не выполнится, скорее всего. Окей, давай дальше. А, дальше по рознице, соответственно, то же самое. А, по рознице выручку планировали 370 тысяч, а, пока работаем в 101 тысячу. А, средний чек планировали 10, он у нас вообще составляет 7258 рублей. Соответственно, процент выполнения плана по выручке 27%, процент выполнения по количеству чеков 37%, процент выполнения плана по среднему чеку 72,5%, и процент выполнения плана по марже 30%. У -у -у. То есть, ну, если точно так же розница будет работать, да то, соответственно, она тоже план не выполнит. Окей, давай дальше ну и последнее это общее по, по компании то есть в общем планировали заработать 2 миллиона 594 тысячи пока что работа миллион триста сорок девять средний чек планировали 13 440 по всей компании он у нас сейчас составляет 11 731 а, соответственно процент выполнения плана по выручке по всей компании 52 процента процент выполнения плана по количеству чеков по всей компании 59, 59% процент выполнения плана по среднему человеку 87 и 29, и процент выполнения плана по марже по всей компании 56%. Это еще артур. Смотри, мы получается же постоянные затраты. Там тоже планируем. Ну, типа, тоже план факт? Да. Ну то есть он, допустим, рекламу не, не доплатил. Да, по, ну, ну, то есть, поэтому мы, как бы, марш пожинаем эти трудные плоды. Uh -huh. Ну, типа, он может все планы выполнить, но денег мы не заработаем, потому что он <coughs>, ну, какие то там хозрасходы, там, до на денег отправил. окей, окей. То есть тоже вот у тебя есть там прямые, общие и все остальные, да, там? Как uh -huh. вот, типа, бы можно, в принципе, к по оттуда тоже батьки. Ну, окей, окей. делаем. Ну, что, Серега, как тебе отчет? Ну, это. Прикольно для презентации по продаже франшизы, как мне это для дела поможет, пока не понимаю, но ну, как бы есть, есть у меня цифры, Ну как бы если так удобнее делать, ну как бы если прикольно, ну давайте сделаем. Практически пользы пока не вижу. Смотри, ты это, как часто ты получается заглядываешь в эту таблицу? Ну сейчас не часто. Вот, если ты вообще туда заглядывать не будешь, вот такие отчетки будут приходить. Ну, давай посмотрим, попробуем. То есть ты же как бы заглядываешь ее, но у тебя сейчас, допустим, две трети месяца прошло, у тебя план там на 60%. Угу. розница и статисты улажают, получается, там на 30, там сколько-то процентов. Вот. И ну, самое главное понимать еще ну, дополнительно к этому, что, ну, кажется, разрыв, да, там, грозит, не грозит, Артур, еще важная тема. И ну, перерасходы, есть ли у него, да, там по, там, по затратам. Ну, это окей, это сделаю. Вот. И, и задача, Серега, такая, что, ну, как бы, чтобы ты там, на еженедельной основе, например, получал такой свод, ну и понимал, как ты неделю вообще двигаешься. Ну и перед этим, конечно, запланировал, там, например, план на месяц, чтобы мы могли отталкиваться. <звы> Ну, mm -hmm. Hodian, это, СССР, mm, ну, у меня, в принципе, все. Сейчас, знаешь, что мне будет вот сейчас? Как-то вот с воронками разобраться. Сделать так, чтобы... Давай, посмотрим тоже. Потому что сейчас там показатели какие-то собираются, но они, как бы, сейчас вот пока для меня не очень информативные. То есть, э, вот мне вот здесь нужна помощь, потому что, э, ну... Как у нас да, там получается, как идет, как идет э, рабочий процесс да, там, любого бизнеса? Это литген, продажи, да, исполнение обязательств угу. а, и в, в, затраты, да, которые есть. Ну, затраты и, соответственно, чистая прибыль. То есть, если бы вот туда можно было смотреться, относительно до план с фактом, то это было бы, ну, наверное, поинтереснее как-то. Наверное. Да? Uh -huh. uh, то есть, если бы, допустим, понимать, что вот uh, по плану лидов должно быть столько по такой-то цене, да, там как это сейчас, там, так не так. Uh, дальше потом конверсия в продажу должна быть так, ну, не в продажу, а в запись должна быть такая, как это сейчас, там, столько не столько. Uh, следом, да, там это uh, и, ну там записи на неделю вперед должно быть столько, да, там, а сколько сейчас? в uh, это должно быть столько, а сколько сейчас? Ну и так далее. То есть вот это было, наверное, uh -huh. поинтереснее, бы как это выглядит. Потому что то, что мы сейчас собрали, да, там воронку. Ну да, она прикольная, да, там что-то, как бы, какие-то данные подтягиваются. Пока я и не научился пользоваться так, чтобы, ну, вот. uh -huh. ну давай, что здесь смущает какие цифры? Нет, давай, ну, знаешь, как... Да, конкретно, ну, ничего не смущает. Ну, как вот, в общем, нету представления, да, там. То есть да, там все понятно, но... Давай пробежимся еще раз по этой воронке. Давай. Uh, у нас, получается, основная штука выбрана это инстаграм uh, там, с кликов подписку, да, там, цена подписки. Вот, и получается план на месяц, что у тебя рекламный бюджет 132, план там, неделя, да, там, а, ну, по факту, да, у тебя 23 тысячи. Правильно я понимаю или нет? Uh, да. То есть здесь же мы за месяц можем ставить, получается, там, план. А октябрь еще здесь не внесен или что? он пока еще, ну, как бы, скрылся, ну, будет, да, попозже. Ну, mm, я так понял, в октябре не было рекламного бюджета, да? Не было, не было. Я сейчас, ну, подыскиваю связки рекламные. Потому что те, которые работали до этого, они не дают результат. Вот сейчас вот идет формат, идет тест. Окей, да. а смотри, реклама, общий рекламный бюджет, например, сто восемьдесят четыре. Столбик С, да, получается? А? Столбик С, ну, сто восемьдесят четыре. В сентябре было потрачено сто двадцать одна тысяча. Ну да, да. А вот. где-то это смотришь? Сейчас идет, то есть, ну, за октябрь туда нужно. У меня какое желание, да, там, соотносить план с фактом постоянно. То есть, вот у меня план, вот я запланировал финмодель, вот она вот так идет. Соотносим это с фактом, как это вот сейчас. Да, то есть, и каждый раз управляем показателями. То есть, сейчас, в данный момент, да, то есть, я на что работаю? Я работаю на то, чтобы у меня были лиды, да, там, вот, чтобы они у меня заходили. Потом дальше буду работать на то, чтобы были продажи. Да, потом дальше буду работать на то, чтобы были повторные продажи. Потом дальше буду работать на то, чтобы сокращать ненужные ну, затраты. Ну, типа вот, вот такая вот у меня логика. Смотри, у тебя план на месяц на какой месяц увлекся? Вообще, в принципе. А -а -а -а Окей. А где у тебя октябрь, который сейчас уже идет? Вот. Нет отдельно месяц здесь, видишь, как, то есть только недели. А, Не, ну, ну, конкретный месяц, в общем, можем вот здесь посмотреть, то есть. я вижу, здесь неделю анализирую, видишь, прошлая неделя более-менее была нормальной по отношению к, к плановой, да, то есть, мы по новым клиентам там привели практически, ну, там, плюс-минус, да, там где-то сработали так, и по постоянным клиентам там сработали с превышением, и в целом за неделю заработали нормально, за прошлую только, что позволило там хвосты раскидать в предыдущей неделе. Да, там предыдущие периоды работали, ну, плоховато. Вот, да, там видно аж прям. Угу. И мне вот это вот где-то надо сейчас понять, да, то есть если сейчас я видов беру под контроль, да, то есть то вот, ну, у меня в основном вот это, вот это мне нужно. То есть если, смотри, если показать, что я вообще анализирую с менеджером, когда мы вручную с ним общаемся, то это будет выглядеть вот так. Давай сейчас я экран продемонстрирую. Давай. Видно? Да, вот смотри, да, то есть вот мы с ней вот созваниваемся, да, то есть еще смотрим. Получено лидов за неделю, да, то есть вот было получено, ну, реально лидов было получено э -э 30 штук. Ну, то, что там указывает Оксана, 77, да, то есть это еще отдельный процесс, она указывает, ну, то есть она с утра заходит и указывает прям всех, кто есть в воронке. Я потом захожу позже и убираю оттуда тех, кто не является лидами, ну, там, знаешь, там, всевозможные там, запросы там, какие-то, предложения о рекламе и тому подобное, да? То есть в связи с этим как бы я на эти данные уже не ориентируюсь, То есть смотрю на свои, ну ладно, То есть вот я смотрю, сколько было лидов за неделю получено, а смотрю, сколько было визитов клиентов да, там, за прошлую неделю, было вот столько-то визитов, из них было 400 новых и 22 постоянных, да, там, ну, отдельно там мои модели. Да, там записи на, на следующую неделю, то есть я смотрю в понедельник, сколько у меня записей есть вперед, да, там смотрю их 33, соотношу их с прошлой недели, да, там с прошлой недели было 31, ну и делаю вывод, что наверное плюс-минус где-то, ну нормально идем с прогрессом, да? а потом дальше смотрю, сколько задач она выполнила за прошлую неделю в принципе она выполнила 226 задач да, там, ну это больше там на 23, чем на прошлой неделе Смотрю, что у нее нет просроченных задач, и смотрю, сколько у нее есть задач на эту неделю. Есть, ну, вот это мне позволяет с менеджером как-то пообщаться более-менее по цифрам. Да? то есть вот таким вот образом. А... Ну, вот. ну, вот. Что бы мне еще хотелось здесь видеть, да, то есть сколько было получено лидов, а, ну, и сколько из них записано, сколько из них записано, сколько было сделано записи. Сколько из тех, кто был записан, сколько пришло. Ну, мы, в принципе, это там мониторим уже по воронке. Вот, но... Только тебе нужно лидов? Ну смотри, вот смотрим по модели, да? где-то у меня продаж. Опять же, это является сейчас неким ну, как бы, неким планом. Да? То есть там нету твердой модели, которая точно говорит, что типа вот, сто пудово, вот столько. Сейчас пока это предварительно, просто. что вот, наверное, вот так должно быть. Давай смотреть. Ну вот, смотрим, да, то есть у меня зашло там за прошлую неделю, но ну, здесь пишут 77, а, ну, из них сколько квалифицированных? Вот она квалифицированных указывает 11. Никто ни другой не является правдой, но я как бы уже туда не лезу пока что, да. А, то есть у меня было за прошлую неделю 33 лида, да, то есть вот, 33 лида. Это в принципе, да, там соответствует воронке. Из них у меня да, там должно было быть создано 15 записей. Да, там записи у меня было создано а, 9 за прошлую неделю. Подожди, а ты говоришь, что у 30, ну типа 11 там стоит, а должно быть больше? Почему? Ну, количество... я, я, не, я не знаю, почему еще не залез туда, чтобы посмотреть. Ну, за вчера не успел, да, там, за сегодня, не знаю, может быть, успею посмотреть, откуда данные были взяты. Вот. А, что дальше смотрим? Посмотри, у тебя как бы типа 11, а ты планируешь 30. Нет, у меня их 33. Я вот смотрел на вчерашний день, на утро, созданные за прошлую неделю. А, ну нет, не 3, 30 ровно. Вот, 17 и 13. Да, там 13 те, что нападали с утра. Вот, 13 рядов было за прошлую неделю. 13. 30 рядов было за прошлую неделю создано. По ним было создано 9 записей, да, там, хотя по плану должно было быть 15. Но там есть этому объяснение, там, я там понимаю, да, плюс-минус почему, потому что а, сколько из них? 13 лидов вот зашли вечером в воскресенье. Да, то есть они физически не могли были, были, были бы еще быть обработаны. Но тем не менее, идем дальше. Да, то есть записи на период 10, да, то есть тут 10. Но визитов здесь 6, а тут 4, да. То есть, ну, конверсия ниже в запись. То есть, вот с этим показателем нужно работать. Я вот это отсюда вижу. Понимаешь, да? Да. То есть, смотри, давай проще объясню. Смотри, у меня гипотеза следующая: для того, чтобы мне выйти на желаемые показатели по чистой прибыли, мне необходимо увеличивать количество оказанных услуг. Ну, то есть, чтобы было больше клиентов, иными словами. Да? Больше клиентов у меня может быть только в том случае, да, то есть, если я сейчас, э, то есть, если я буду выводить дополнительных врачей. <сёк> да? Дополнительных врачей я смогу выводить тогда, когда смогу им дать офер, что гарантирую тебе 3-5 клиентов в день с первой недели работы, после того, когда ты сдашь экзамен. Я тогда выведу себе четкого врача, который точно загрузится работой и будет не приносить прибыль. Соответственно, сейчас у меня основная задача, над которой я работаю в данный момент времени, это сделать так, чтобы у меня было в управляемом, ну, как бы в управляемом режиме, чтобы я мог получать в день 3-5 новых клиентов на одного врача. Ну, на нового, соответственно, да. И причем, чтобы это укладывалось в финмодель, чтобы мне визит клиента стоил 5000 рублей максимум. То есть вот моя задача в данный момент времени. И на что здесь фокусируемся? Фокусируемся здесь именно на то, что было, были лиды, была конверсия, да там, и конверсия из лида в запись, из записи в визит. Да, то есть ну промежуточно смотрим на то, чтобы да, там у менеджера выполнялись ключевые метрики. Его активность в течение дня, что он идет, ведет все по этапам, Uh, то есть не нарушает правила работы в CRM-системе, и что у него все задачи выполнены, да? то есть тогда я понимаю, что он там работает так как, так, как необходимо. Так, смотри, получается у тебя три записи, да, там ну, три записи, условно, три клиента в день. Да. Uh, это три следов, да, получается? Uh, ну, по моей модели, по моей модели, uh, Целевых лидов, да, то есть, смотри, это получается 50, и из них так 30. Нет, ну это 10 целевых лидов в день. Смотри, 10 а целевых лидов в день. 10 в день. Из 10, 5 записываются, ну, то есть, точнее, из 10, да, 5 записываются, из 5, 3 приходят. Окей. Okay. Ну, вот. ты, как бы тебе, ну вот что ты Ну, а этот, вот, допустим, у тебя клиент описался. Ну, ну все, уже, ты ему услуги оказал. На какой счет? Двадцать тысяч рублей. А сколько там рентабельности? Ну, по плану 30%. процентов. То есть 25 пяти тысячах, семь с половиной тысяч твоих. Рентабельность какая, опять же, давай смотреть, да, то есть тут же все очень сильно зависит, переменная или постоянная, да, то есть, если мы берем переменную рентабельность, да, то есть то здесь получается 25 тысяч рублей, умножим на 15% это зарплата, да, то есть 3,750 минус 25 тысяч рублей, да, уже 21, потом из 25 надо вычесть, на сколько там, 25%, да, у меня это на препарат заложено, это получается минус двадцать пять процентов, да, то есть это получается восемнадцать семьсот пятьдесят остается. Папа не остается? Блин, давай еще раз. Двадцать пять умножить на ноль три. Семь пятьсот остается. Подожди, ты зарплату персонала пятнадцать процентов, нам материалы сколько ты процентов брал? 25 тысяч, ну давайте сделать 25, минус сколько там зарплаты? Ну смотри, минус, ну 25 плюс 15, это получается минус 40 процентов, да? Минус, ну, это вот, блин, 25 тысяч, вот. 15 тысяч остается, ну и там потом еще пошли постоянные косты. админ, менеджер там, ну. Я, же не плачу постоянные Процент никакой, не платишь или платишь. А админу плачу тысячу за выход. Ну окей, это постоянно. То есть, у тебя пятнашка получается остается. Ну, пятнашка с переменных остается. Ну, там, минус тысяча, еще менеджеру. Да, там процентами она уйдет. Вот, вот 14 остается по переменным. Окей, 14. Четырнадцатый делить на двадцать пять. То есть у тебя ментальность 56 процентов. Ну, 60 процентов она у меня, да. 55-60 процентов, это до, до постоянных кастов. Вот, и получается, тебе вот эти продажи нужно смотреть, что, например, у тебя цена клиента 5 тысяч, то есть, если ты с 14, ты еще пятерку заплатишь. Литр Но... у тебя должен стоить полторы тысячи, клиент должен у тебя стоить 5 тысяч, рекламный бюджет у тебя должен быть 15 тысяч в день. Да. И как бы, вот три записи, три клиента, получается. Да. Вот, есть показатели, здесь нужно мониторить, и все. Да, совершенно верно. Вот, сейчас у нас, получается, здесь цена заявки нету, да? Здесь здесь, ну, она ниже, по-моему, есть. Цена квалифицированного э -э целевого лида. Сложно. Ну вот она рубля получились. Ну это опять же видишь, как здесь данные некорректные. Здесь. Ну, смотри, задача получается, ну, у тебя там что-то берется с Айклинс, что-то берется с Амсирм, и возможно что-то меняется, да там, ну переговорить с Оксаной, да надо. Можно Артур попросить, чтобы он перепроверил АМСРМ и Айклинс, ну еще раз, да, чтобы у нас здесь все четко билось. Смотри, было бы оптимально да, там это посмотреть на то, что сейчас создано вот, в этой таблице, и создать ну, какой-то прототип таблицы, более простой, может быть, тот, который будет показывать э, все понятные данные. И там назвать, допустим, там, два листа. Лист iClients и лист AmoCRM. И, и в лист AmoCRM носить данные самый AmoCRM, в лист носить данные с, i в лист, в i носить данные с i Я сейчас пока ну, фантазирую на ходу Примерно, количество заявок да мониторить например 10 заявок в день да например целевых мониторинг, мониторинг, да. количество входящих заявок количество квали целевых квалифицированных заявок бюджет рекламный на один то есть стоимость заявки одной конверсию из э, входящей заявки в э, запись конверсию из записи в визит клиента э, сто выручку э, клиента и ну, а собственно, рентабельность и цену клиента, цену заявки. Ну да, да, Это что касательно новых клиентов. Может быть, сейчас там как бы сосредоточиться на том, чтобы а, всю таблицу построить только по новым клиентам и только туда долбить. Ну, может, так сделать, да, там и выйти на это. Постоянные они как работают, работают. Но с другой стороны, постоянные приносят наибольшее количество выручки. Ну, на постоянных живем. И по идее нельзя их, да, там отпускать просто так. Ну, типа, постоянно смотрите, мы как бы отделим статистику, сколько они тебе ну, выручки, себестоимость, там, средний чек. Ну да, да. Как-то по идее же здесь это есть по постоянно. Смотри. Да. А, вот допустим у тебя был сентябрь, да, месяц. Да. И, и вот то, что цена клиента, сколько было целевых, сколько было... Посетители, сколько было записи. Вы сможете вот этот отчет за сентябрь же составить вручную? Пока. Ну вот же его сделали. Вот он, сентябрь столбец. Д хорошо, давай мне сколько стоит клиент? Да, видишь, он так не подтягивает формула, а, ну, может, подтягивать. 8000. Вот, Должен 5000 стоить? Должен 5000, да. Тебе отклонение, что, Серега, смотри, у тебя 800, а он стоит 5. Цена, фиксированная льда должна 1500 стоить, а у тебя 4000. 4000, да. А, цена клиента 5. Цена лида. А, рекламный бюджет. Сколько у тебя? Ну, там 120 тысяч было. Ну вот по сентябрю смотреть не знаю. Да, ну, это как факт, да. Окей, okay, а средний человек какой у тебя? Средний чек по сентябрю 17 тысяч. А должен быть 25. А рентабельность какая? Должен был быть 19. А, у тебя другой план был. Ну, окей. Ну, давайте, типа мы сейчас вот этот план 25 тысяч. Ориентабельность а такая у меня. А здесь ее нет, по-моему, ориентабельности. Ориентабельность у тебя плюс-минус соблюдается. Там, ну, что ты э, ну, работникам отдаешь материал, там у тебя 40 процентов. Это мы уже там, из рекламы понимаем, в принципе, твою ориентабельность правильно. Угу. Мы, ну, тогда средний чек тогда можно просто ставить. Вот. А что ты сможешь, да, подготовить, например, отчет? Сколько стоит клиент, сколько стоит лиц, сколько было потрачено на рекламу, например, до, там, 20 числа? Ну, сколько было, получается? А ну да, квалифицированные люди нас уже интересуют, да? Больше же ничего нам не интересует. По идее, надо... Не знаю даже как. Надо брать, разбивать э, воронку на две, как бы надо отчет разбивать на э, три блока, так скажем. Первый блок – это новые клиенты и все, что с ними связано. Второй блок – это постоянные клиенты и все, что с ними связано. И третий блок – это выручка, расходы, рентабельность. Ну, типа вот. Типа три разные таблицы. Не знаю, как. Вот, пока фантазиф. Три да? блока у нас здесь уже и так есть. Вместе да, с инстаграмом. Да, сейчас как бы, идет задача какая, да? то есть давайте, ну не знаю ну, как. Ну смотри, я как это вижу, что, например, сейчас у нас октябрь прошел, чтобы мы, например, на сегодняшнее число тебе ответили, сколько у тебя стоит клиент, сколько у тебя стоит целевой лид, сколько у тебя ушло денег на рекламу и какой средний чек. И какие конверсии? Да, плюс конверсии, конверсии получается с целевого, Запись, да. Из целевого записи, из записи в визит. Только эти две конверсии, они берутся, ну, как бы, они не линейные, Понимаешь, да? То есть смотри, поясняю, Артур, наверное, уже разобрался. То есть у меня идет конверсия из входящего лида в запись. Это одна конверсия, и она делится каким образом? То есть вот всего лидов зашло, всего записи случилось. Вот конверсия между ними. Да? А, а, -а, а второй это из записи в визит но вот только вот значение записи, оно уже берется из iClient. То есть если предыдущий показатель конверсии берется из АМА, то, то есть, если конверсия из лида в запись берется из АМА, то конверсия из записи в визит берется из iClient. Да, так ты же, ну, мы же обсуждали с тобой это. Да, да мы это обсуждали. Да. Окей, тут а, ты же можешь, да, получается, цена клиента, две конверсии из лида в записи, записи в визит цена льда, рекламный бюджет и средний чек. Есть, ну как бы это составлять, ну, составлять получается по неделям и ну как бы на месяц ну, показывать идем по плану, не идем по плану. ну по факту это уже все есть. средний Но? чек только осталось добавить. да, добавить средний чек. Но средний чек, кстати, тоже есть. Чек есть. Э -э 33, 33 третья. Типа аналитической записка Вот помнишь, мы писали там, там типа У нас такой же отчет в графиках готов уже. А он? Ну, там, там добить осталось некоторые моменты. в принципе, все тоже готовый. Ага, а ну тогда отправь, вот покажи именно вот по этим показателям. Там, ну, типа, привет, Сергей. У тебя, например, там цена клиента там, 8 400 мы планируем 5 Плоней там такое-то. Элит, у тебя там, допустим, планировали полтора, у тебя он тоже полтора типа, все нормально. Ну, как бы клиент дорогой, потому что упала конверсия там из записи в визит, например. Я понял, понял. Вот, ну, как бы, а, ну, аналитики, то есть, ему, ну, то есть, мы пока условно программируем, ему сложновато, да, там, он то туда то сюда как бы, пока текстом написать, он скажет, о, это то, что нужно. И мы, исходя из этого, подстроим под эту штуку. Ну, да, было прикольно. Ну, смотри, давайте пробежимся тогда еще раз. То есть, тут как бы полно всяких -то данных, да, То есть, да. Но тут вещь, как бы некоторые строчки, они как бы условно технические. То есть, нужны, чтобы вот, предоставлять тебе, ну, как бы аналитику вот такую. Он текст там пропишет, и, как бы, возможно, он скроет их, или сделает другую там наглядную, например, таблицу, ну, вкладку, вкладки, как ты просишь. То есть, возможно, это для тебя будет технической штукой, которую ты даже смотреть не будешь. Ты же не все наши формы там, смотришь в управленке. Mm -hmm. Поэтому, ну, как бы сейчас, ну, то есть это техническая сторона, как бы, она немножко жестковатая. Я как бы понимаю, что у тебя нет. Бежит, ну, как бы прикольно, что мы договорились, что цена клиента, цена лида, две конверсии, количество там по лидам, количество по записям, количество по визитам и средний человек. Все, у тебя есть план, и мы тебе говорим, Серега, неделя прошла, хрен тебе, да, там, ну, то есть... Рекламный бюджет ни хрена не, про это не прокликался, да, то есть рекламу не может... получиться. Ну да, да, смотри, здесь еще вот такая вот еще штука, была бы очень хорошая, смотри. Давайте, знаешь... Вот эту точку, ну, как бы точку, окей, принимаем, Артур, тебе как бы понятно, да, что делать? Угу. Аналитическая записка, как бы пометка. Серега, тебе задача эту аналитическую записку просмотреть, чтобы поставить цифры, возможно, там Артуром и сказать, блин, вот здесь вот там три заявки, а у меня на самом деле пять заявок. Давай посмотрим, откуда вы это дело берете. Воды? Серега. Да, Задача вот. формулируется. Давай еще раз, я в планерке закину. Сейчас посмотри вопрос: то, что ты просишь, оно уже ну, в таблицах есть. Вопрос, как это предоставить, да, там. И вопрос, чтобы ты в одном месте смотрел мог перепроверить эти данные, да, там. Ну, типа, вам зашел и посмотрел, там действительно 11 заявок, а не 5. И, возможно, отчет, который ты с менеджером делаешь, его как бы тоже надо перепроверить. То есть откуда она эти цифры берет? То есть, там, ну, да? сыграем, с ней созваниваюсь, и мы прямо в режиме онлайн его начинаем собирать. И ванну смотрим, ну и так далее. Вот, ну возможно, тогда запись какой-нибудь вот этой планерки сделать, чтобы мы понимали, вот, ну, технически, как, что, куда ты заходишь, как ты что, ну... Хорошо. Значит, получается тогда, давай так, задача, да? Значит так. Давай сформулируем рассказывай что задача. Артуру написать аналитическую за, записку. Это будет аналитика по цене клиента. Ну, я это просто в чат скину, в Телеграме. Да, да, да. Значит, количество рядов, да? Количество рядов. Да. Ну, да. а -а -а. Цена лида. Да? Цена лида, клиента. Да, количество рядов, цена лида. Цена клиента. Цена клиента. Угу. Рекламный бюджет. Конверсия из целевого лида в запись. Да. Количество сдох, вот из, из м -м -м. целевого лида в запись. Количество лидов всего. Конверсии целевого в запись. Смотри, количество лидов у тебя есть, ну, общие, видимо, лиды. И второе, тогда количество целевых лидов. Это два пункта. Вот ну, первое, количество лидов, каких тогда? Ну, то есть всех там или как. Ну, то есть. В том числе и целевых там. Ну, да, или... это понятно. Это как в таблице. Ага, ну окей, чтобы ну, у меня тоже было. Количество было. Я, вышел, это, да? это, это как? Это нужно будет э, в разрезе новых, постоянных и общее Нет, пока новых. только новых, постоянных не берем. Пока вот новые сейчас отработаем вот эту штуку. Конверсия из записи визит. Конверсия из целевого лида в запись. Ну вот смотри, ты пишешь конверсии с любого да, в запись, но запись мы все равно берем из за клиент. а ты пишешь шама. Нет. Да, Ладно. Или, там, там две разные записи, да, я понял, понял. Да, то есть там может быть запись там, на любой другой передачу, на клиента, средний чек, да, записали или нет. Подожди, тут вот еще количество, вот, количество визитов, новых клиентов, да, выручка. А, ну, в принципе, то же самое, я сейчас сюда воронку просто переписываю, по идее. Но смотри, Серега, ты не обесценивай, как бы там воронки у тебя до хрена всего, сейчас вот он подготовит такую штуку. Ну вот. Ожидал... что-то Средний чек. А, все, средний чек. Да. Ну да, я пробегусь, цена клиента, цена лида, есть? да, да. да, да. А, количество целевых лидов, количество записи, количество визитов, две конверсии из лида в записи и записи в визит. Ну, в принципе, да, все. И это как бы написать аналитическую записку со скринами и план плана и факта по октябрю. Все, окей. Так, разберем точно так же. А? Постоянных давай разберем теперь точно так же. Ну, направление два. Смотри, давай вот эту задачу сделайте, ты ее примешь, мы будем понимать, что тебе, ну, как бы отправлять условно, ну, то есть на что там внимание. Как только вы точку пройдете... Ладно, значит так, это Артур получается, да, тогда вот здесь? Да. Артур. Так, а это значит, а это мне Что, записать э, видео планерки? Да. Да, в Telegram с пожалуйста, в Telegram вчера? Да. Что в чат на схеме? Видео. А, ну, видео, видео, да. Mm -hmm. Все хорошо. Вот, еще ну, запиши, да, если, ну, как так записываем. А, план факт по ну, это отдельно, по, ну, по учету, по управленческому учету. Или отчетность по управленке. Там что то такое. Ну, то есть, вторую задачу. Итак, ну, вот. план -факт нужно по, по, ну, по затратам добавить. Uh -huh. Затраты? Да. Выручка по направлениям? Да. Нет, то, что он сегодня показывал, то это уже будет тебе там, добавить вот по затратам планфакт, что ты планируешь там РКО там, 2000, а у него это. У тебя уже больше, например. Что сделать? Скажи, пожалуйста. Добавить план факт по затратам. Добавить план факт по затратам? Да, да. В графике, да? Да, да. это вот это убирается. Добавить план факт по ориентальности. Но на то, что осталось... А вот лишнее дело, что такое построение. Если бы было, было бы, было бы, было бы, было бы, было бы, было бы, было бы, было бы, было допустим, аренда, не аренда помещения, мы делали просто аренду. Mm. Так, мы ну, да, как договаривались, 40 минут у нас 50 ушло. Ну смотри, я же правильно понимаю, да, что сейчас вот э, нужно обуздать следующие, ну как бы, следующие данные, по которым потом дальше будет идти управление, то есть Понимаете? это э, вот сейчас мы берем и ставим план-факт по привлечению новых клиентов, и вот да. с этим мы работаем. План по рекламному бюджету, по лидам, по конверсиям. Вот цена клиента, цена лида, вот тебе как бы клиентов здесь. копим сюда вот этот канал, получаем новых клиентов. Следующая задача будет это то же самое сделать по постоянным клиентам. Да. Да? И отсюда будет уже понятно, да, там, а, какие будут затраты, да, там, кого там нужно при... нанимать на работу, кого не нужно нанимать на работу, ну и так далее. Это уже далее будет. И потом следующий блок, да, там, который у нас уже готов тоже, мы его просто как бы, соберем воедино. Это, это всего заходит денег, что там с рентабельностью, да? там сколько на выходе остается, сколько чистых денег можно потратить на себя, да, условно говоря, сколько можно изъять, изъять из бизнеса, сколько он дает вообще чистой прибыли. Правильно? Да, добавь еще тогда, вот где отчет по прибыли, скрин, чтобы тебе отправляли, а -а -а. А, платежный календарь еще, чтобы тоже у тебя был. Ну, отчет по прибыли прям можно с нашей таблицы и платежный календарь чтобы это тоже был ну, платежный... что плюс... надо? ну что ты в кассовый разрыв не попадешь. плюс БДЖТ. ну что ты планируешь потратить я еще например не потратил я вот сколько мы занимаемся я ни разу его не, не, не делал платежный календарь О, что когда тебе отправится БДЖТ, ну, ты будешь говорить так уберите вот здесь вот это вот это вот это я уже оплатил тебе уберут дадут новый БДЖТ, и у тебя будет актуальный платежный календарь а вот это вот уже похоже на то, что нужно. А Смотри, ты подытожил, да, чем, что мы вообще планируем, да, там, ну, я как бы тоже подытожу, а, мы хотим, получается, взять по новым клиентам, да, по постоянным клиентам, чтобы мы могли, ну, планировать, да, например, там, пять тысяч клиентов, и он действительно так выходит, и нужное количество клиентов. А, и второй момент, мы, получается, хотим <звык> сделать такую... Чтобы она в какой-то периодичности получается тебе капала да, чат, а, чтобы ты видел, что ну, откладывание, да, там, по постоянным затратам, по переменным затратам, по какому-то направлению, идешь, ты там в плану, не идешь, да, там, например, попадешься в кассовый разрыв, запланировал ты, даже какие-то вещи, или, например, не убрал да, оттуда. Ну, чтобы ты, ну, как бы в моменте понимал, ну, что вообще происходит на ну, средств, например, еженедельный, да, у нас такой будет прям жесткий по всем воронкам и по всем там управленческой отчетности. И ну, как бы, да, чтобы ты видел, что у тебя где-то по клиентам, например, по ну, ну, например, по осадке где-то, например, по постоянным, где-то, например, по перерасход по затратам. Ты из кентабината добиваешься. И чтобы ты, ну, условно, не, там, не через три месяца да это все понял, а как бы, чтобы ты понимал это периодически, раз в неделю, ну, условно, такая штука. И раз в неделю ты принимал решение, чтобы это все ликвидировать штуку. Ну и чтобы капусты у нас было больше. Ну да. Вот. А то, что у нас как бы сейчас визуалка, ну, ну она уже у нас есть, да, мы еще ее там шли по нем, что у нас управленка уже, ну, такой плотный фундамент, и что мы сейчас под контролем, ну, хотя бы новых возьмем клиентов. Ну, потому что со старыми, ну, как бы, блин, все понятно, в принципе. Если мы новых провернем, с, с постоянными клиентами будет все намного проще. Угу. Вот, подытожил. Ч ⁇ Серег, мы все разобрали, получается, что хотели. Вам, получается, дополнительно со но ну, Артур, аналитическую записку бахнет, скрины вот по управленке, которые ну, сейчас под, подрегулируем. И вы по новым клиентам созвонитесь, там, например, проверите по AMA, по будет, да? Артур? Ну, постараюсь, да. Но сейчас. я слышу, как сделаю. Сейчас он э, в свой плотный график тебя, как и клиента, Серега, пропихнет и скажет тебе точные сроки. Ну, Серега, ты же знаешь, ну, как бы, ты же у нас ну, родной почти. Еще два месяца, и ты, получается, будешь в нашей семье прям вообще сыном. Или батя лучше. Батя. Мы же не заходим, что ты на сроки настаиваешь? как бы сделаем все, вот видишь, вот, процесс надо будет подключить, что, ну, вот, как, бы, как это все ну, написать и отскринить, чтобы было действительно понятно и управляемо для тебя. Так, мы все разобрали, получается, что Мы даже больше, наверное, что-то хотели там разобрать. Да, все разобрали, да. Как тебе с финансом, с агентством финансовых директоров работает, скажи вам? Ну вот э, я когда с тобой созваниваюсь, мне хорошо работает, а когда я с тобой не созваниваюсь, мне кажется, что ничего не двигается. Ну да, но тут вещь еще момент, то, что там, ну, от, там Лиза, да, там Оксана, они все сделали, Меня мне по сути, ну по нашим с тобой регламентам, да, почему там проблему какую сделали, и мне по сути, вот я часто бы созвонился, и мы как бы вообще все вопросы прошли, и они готовы. Вот если бы я сам это делал, ну я как бы прям целый месяц бы тобой занимался, как бы и капец был, был жесткий. Mm -hmm. Вот. Такие делишки. То, что команда работает прикольно, короче, видишь, мы как бы много вопросов закрыли по сути, меньше, чем за час. Ну да. Ну довольны-то получается клиенты. Слушай, я буду довольным клиентом, Вот я тебе, ну, честно говорю, когда у меня чистая прибыль будет показывать, что все я делаю правильно. Так-то пока как процесс, это очень прикольно все. Это весело, это, знаешь, что ну, это. это ну, и так далее. То есть нужно все это довести до чистой прибыли. До чистой О, прибыли да, вот, в деньгах, в, в кармане. Ну, да, а так так. У вообще огонь. огонь Хорошо надо. подметил нашу основную цель, цель чистая прибыль. Вот, но тут смотри, если вот это вот все сейчас убрать и этим не заниматься, и по старинке, как ты раньше работал, ты сможешь так здесь как бы по старинке или нет? Или вот все-таки вот эту дома доведешь? Смотри, Коль, это как бы сейчас это как гипотеза, да, то есть вроде бы все так работают и вроде вот так вот надо, да, то есть вроде как я сам там сколько лет уже, да, там вокруг вот этих вот показателей кручусь, я никак не могу их там, да, там обуздать все, то есть там захожу туда и... Вроде как это кажется, что, как гипотеза, это довольно-таки твердая история, да, там и она должна привести к результату. Ну, блядь, сука, давайте дойдем до результата, вот что, вот что хочется, понимаешь? Ну, да, да, но тут видишь, как бы у нас изменчивый мир, да, особенно, там тебя прикрыли, там, открыли, там, сейчас, сейчас непонятно. Вот, но с такими, ну, на мой взгляд, проще двигаться, хотя бы вообще понимать, что происходит, и как с этим, там, управляться, бороться, там, расширяться. Uh -huh, uh -huh. Ну, ну, а так, прибыль, конечно, да, в марте, по-моему, с тобой уже близки были к этому моменту. У нас категория по полной. Да-да, были близки. Ну вот сейчас, ну то есть смотри, я сейчас чем занимаюсь, да, то есть я занимаюсь тем, что как я уже сказал, мне нужны новые клиенты, то есть мы сейчас там проработали некие-некие затестили их, они дают результат, но пока что такой минимальный, но ну, на прошлой неделе, но тем не менее там какие-то лиды залетали. И они записывались. Сейчас посмотрим, когда денег дойдут. Вот. Есть гипотезы, там, как дальше двигаться по именно по литгену да, и обработке И то есть моя задача это сделать так, чтобы у меня заходило плановое количество лидов по плановой стоимости, да, там, с плановыми конверсиями они приходили мне в, в клинику. И после этого э, моя задача это выводить дополнительных врачей. Все. То есть, по сути, я имею четыре врача с загру... загрузкой 60%. Все, я буду жить там на, на Таике. Я понял. Ну, давай что, будем тебе помогать на Таике. Жить чуть-чуть. Месяцок другой. Да. да, да, да. Вот. Это, ну, ну, по сути, как бы прикольно. Ну, вот смотри, на самом деле ситуация у тебя как бы, не такая радужная, да, там. И, ну, ну, как бы сезон такой у тебя как бы снизился, да, потому что там, ну, закрывает, да, там люди все равно переживают. Там еще, но меньше они начали ходить. Но ты вот с этими инструментами, как бы, тебе вообще как? Ну, то есть, так-то жопа как бы полна у, у других, да, там, кто ни хрена не читал. Сейчас в панике еще поддался, как бы, такую штуку мутит нездоровую. Не-не, вот. ну, это добавляет, конечно. Это. Добавляет уверение и, ну, как бы, в такой ситуации и в трафик вкладываешься, и новые гипотезы какие-то, и новых, там, по продажам, да, вещи там тестируешь, и по, ну, по маркетингу, и по врача второго хочешь вытащить. Кто-то думает, блин, как бы это все прикрыть побыстрее и свалить куда-нибудь, да, там. ты все равно как бы, проворачиваешь эту штуку. На самом деле, ты, ну, респект такой, что ты, ну, по сути, это дело все проворачиваешь. Ладно, я сейчас давай закончим, мне уже пора одеваться, бежать. Я давай тебе сейчас на телефон позвоню, через 10 минут мы с тобой там наши личные вопросы обжуем еще. Все, давай. Ну, все, это у нас такая полуофициальное видео. 29-е видео, Сергей продакшн. Мы все-таки заработаем миллион. У нас эта же тема основная заработаем миллион на клинике косметологии. Ну да, да, да. Ну, по-любому, да. куда да. мне. А, да, пока. Угу. Давай, пока.